Друзья, привет! С вами магазин 812фото и сегодня у нас на обзоре вот такой вот мониторчик от компании Portcase, модель P6. Почему именно этот монитор? Он уже стал у нас в магазине практически бестселлером. Его покупают в огромном количестве, поскольку это, пожалуй, самый лучший монитор, который вы можете купить за эти самые деньги и получить столько монитора за эти деньги. Стоит он на момент записи ролика 13,5 тысяч рублей у нас в магазине. Вы получаете очень хорошее качество картинки, большое количество функционала и довольно хорошее качество. Давайте откроем его и посмотрим и протестируем его. Помимо этого, вот здесь вот сбоку у меня куча всяких аксессуаров, которые мы с вами тоже рассмотрим. Какие аксессуары вам могут понадобиться для вот этого монитора. Внутри нас ждет сам монитор в пластиковом кейсе. Такое встречается редко. В лучшем случае кладут тканевый чехольчик. Боковое крепление металлическое с дополнительным горячим башмаком. Два кабеля HDMI. Один на микро HDMI, который подойдет для большинства беззеркалок на которой, скорее всего, вы будете снимать видео и использовать этот монитор. И, самое удивительное, кабель HDMI на HDMI полноразмерный, который подойдет, например, под камеру Blackmagic, подойдет под Panasonic GH5-GH5S. Компания Portcase не положила нам, как многие кладут, кабель на mini-HDMI, который в основном используется на зеркалках, поскольку, извините, но зеркалки уже ушли на второй план. И компания Portcase Молодцы, положили вторым кабелем не на мини, а полноценной HDMI. Молодцы. Ну и довольно симпатичная книжечка, хорошо напечатанная, цветная, по тому, что в этом внутри, по настройкам порт-кейса есть, что с ним идет в комплекте и основные характеристики. Тоже молодцы, не сэкономили на книжечке. Сейчас очень многие делают либо такая вот самая простая ксерокопированная бумажка практически, либо самый последний тренд, который я видел, это просто кладут вот такой вот маленький квадратик, на котором QR-код, вы его сканируете телефоном, и он вас отправляет на сайт, там где вся та же самая информация. Экономит на бумаге. Ну, или заботятся о природе. Здесь уже выбирайте одно из двух. Итак, кейс на четырех защелках, две фронтальные и по одной боковой. Внутри у нас смягченные поролоном в форме яиц идет смягчение. И сам мониторчик. Мониторчик 5,5 дюймов, достаточно компактный, при этом рамки у него довольно тонкие, поэтому достаточно эффективный, то есть практически вся фронтальная часть – это экран. По бокам у нас есть вот такие вот две пластиковые накладки, которые одновременно являются защитными бамперами, что если вы уроните либо ударите, обо что-то ваш монитор, скорее всего, вы заденете углами, они более-менее защищены. Также они являются крепежами для шторок, которые идут в комплекте. Теперь кратко о мониторе. Монитор не самый яркий, 500 нит, но, собственно, за эти деньги тяжело желать что-то другого. Напомню, что 500 нит – это не такая уж и большая яркость. Ее совершенно спокойно хватит для большинства ситуаций в помещении и, в принципе, даже... В сумерках, либо в сильно облачную погоду, вы тоже смотри, сможете его использовать. Но если вы снимаете очень много мероприятий на улице, летом, днем, то его уже, скорее всего, будет тяжеловато использовать. Вам могут немножко помочь шторки, но не всегда и они спасут. Поэтому учитывайте это при покупке этого монитора. Если вы хотите работать на улице в яркое солнце, то выбирайте мониторы с яркостью свыше полутора тысяч нит. Сейчас есть даже по 2500 нит мониторы. Они, конечно, больше потребляют электроэнергии и стоят они заметно дороже. Поэтому здесь неплохое сочетание цены и того, что этот мониторчик дает. Запитываться он может от аккумуляторов Sony NPF, либо от аккумуляторов от Canon, Canon NLP-E6. Также он может питаться через питание джеком 5,5 миллиметра с питанием довольно большим от 7 до 24 вольт. это очень круто поскольку многие мониторы ограничивают нас питанием строго в 12 вольт здесь мы можем подключить практически все что угодно. то есть можно даже взять детап и подключить его сюда. можно подключиться от розетки практически от любого блока питания будь от то от ноутбука, которые редко бывают 24 вольтовые и больше либо меньше вариантов очень много. Порт под USB, для того, чтобы вы могли подключить флешку с лутами и сюда загрузить. И два крепления четверть снизу и сбоку. Не часто можно увидеть крепление и снизу, и сбоку. Это очень круто, поскольку позволяет закрепить монитор практически куда угодно. Два HDMI на вход и на выход. То есть он может быть сквозняком, продолжать куда-то на HDMI сендер, либо на монитор еще один большой какой-то по длинному кабелю. И выход на наушники. Выход на наушники также очень важен. Если вы хотите мониторить э, ваш звук и если в вашей камере выхода на наушники нет. Например, в Sony 6000 серии, либо в каких-то камерах Fuji, на которых выхода на наушники также нет, и чтобы он был, нужно использовать какие-то переходники с Type-C. Этого можно всего избежать, поскольку через HDMI передается не только картинка, но и звук. Вы можете сюда вставить православные 3,5 мм, обычные самые простые наушники, и послушать звук прямо отсюда. Сверху органы управления. На этом, в принципе, по внешним данным все Размер его 5,5 дюймов и вес всего лишь 180 грамм. То есть он прям вот, он невесомый. Он пластиковый, он легкий но при этом он чувствуется довольно прочным и плотным. То есть он ощущается в руках довольно хорошо, несмотря на свой маленький вес. Естественно, вес добавит аккумулятор, но первоначально он очень-очень легкий и компактный. Прежде чем ставить его на камеру, давайте поговорим, немножко еще больше о питании. Аккумуляторы Sony NPF могут быть 3-4 размеров. Самый маленький и, наверное, самый подходящий для такого размера и веса монитора это NPF 550. Размером он напоминает стандартный аккумулятор для камер. И, кстати, вот этот стандарт аккумуляторов сейчас идет в новых Blackmagic 6K Pro. Кстати, Blackmagic молодцы, что заменили аккумулятор. Дальше у нас идет... 750, он ровно в два раза толще, чем 550, затем идет довольно большой 970 и бывает еще больше 990, он еще больше, он вот так вот в четыре раза больше, чем маленький. Но даже вот 970 уже слишком, наверное, многовато для такого маленького мониторчика, особенно если вы будете использовать с маленькими беззеркалками. Поэтому, скорее всего, вы будете пользоваться либо 550-м, либо, если вам нужно подольше от одной батареи поработать, 750. Потребляет этот мониторчик 6 Вт, поэтому, зная, какой у вас аккумулятор и какие у него показатели, вы можете спокойно рассчитать, насколько вам его хватит. Для этого вам нужно сзади умножить ваш вольтаж на амперы, которые он дает. Не миллиамперы, а именно в амперах. То есть, если у вас вот этот средний аккумулятор, он 4400 миллиампер, то есть вам нужно умножать на и 4 4,4. Мы с вами получаем примерно 32,5 ватт часа. Делим на потребление в ваттах, который монитор потребляет. И получаем почти 5,5. Это примерное количество часов, сколько этот монитор сможет проработать вот от этого аккумулятора. Естественно, мы с вами делаем погрешность на то, что мы живем с вами не в идеальном мире. Там, где не вся электроэнергия от аккумулятора идет полностью в монитор. Что-то теряется на нагрев и так далее. Плюс в зависимости от температуры на улице, плюс также, учитывая, что писали вот эти вот надписи китайцы, могли немножко завысить, поэтому можно смело отнимать процентов 30 и более-менее получить а, реальное значение. Отнимаем от 5,5 примерно 30% и при хорошем раскладе мы получаем с вами 3-3,5 часа на средненьком вот таком аккумуляторе, что в принципе является очень хорошим показателем за счет того, что этот монитор не самый яркий, он маленький, он может и долго пожить от одного среднего аккумулятора. Дальше поговорим про крепление этого самого монитора. В комплекте идет вот такое вот хорошее боковое крепление, давайте его нацепим. Оно вкручивается в боковое отверстие четверть дюйма, снизу имеет разъем под холодный башмак, а также дублированное отверстие под четверть дюйма, если вы захотите его куда-то еще накрутить. Чем же так хорошо это крепление? За счет того, что мы здесь не до конца закручиваем и имеем здесь специальную резиночку демпферную, в любой момент мы можем монитор наклонять, при этом он у нас никуда убегать не собирается. Это крайне удобно при использовании, поскольку иногда мы можем снимать и держать камеру перед лицом, иногда мы хотим снимать от пояса и в этот момент мы просто мониторчик поворачиваем на себя и делается это довольно быстро и просто. В отличие от мониторов, которые крепятся напрямую вот здесь, для того, чтобы его наклонить, нам придется что-то раскручивать, придерживать мониторы, он куда-то завалится и так далее. Здесь в центр массы у нас есть крепление, фиксируется удобно. Также у нас есть дублирование холодного башмака, который мы с вами заняли на камере. И сюда мы можем, например, повесить приемник от радиопетлички, либо поставить на камерный микрофон, либо поставить свет. То есть сразу из коробки очень хорошее крепление. И это классно, оно никуда не болтается, не люфтит, и очень аккуратненько сверху выглядит какие могут быть альтернативы этому креплению и здесь как раз таки нам понадобится с вами все то что я сбоку здесь подготовил большинство от компании SmallRig, поскольку small Rig сейчас выпускает просто безумное количество разных рода крепежей переходников и так далее все они могут быть использованы в разных ситуациях и в том числе при использовании монитора итак давайте сначала посмотрим на варианты использования замены вот этого стандартного крепления у нас есть здесь два варианта. Одно от компании SmallRig и второе от компании Ulanzi. Оба они практически одинаковые по смыслу. Вот такие вот два крепежа. Какое основное их преимущество? Во-первых, они довольно компактные, то есть они напрямую соединяют камеру и мониторчик. Затем у нас здесь имеется подвижная часть, жесткость которого регулируется шестигранником. Поставив монитор, вы можете его наклонять. В зависимости от того, какого веса ваш монитор, нужно и посильнее либо ослабить, либо затянуть. Этот шестигранник. То есть вам точно так же, как и на этом креплении, не нужно ничего нигде крутить для того, чтобы опустить либо поднять ваш монитор. При этом у вас нет такой вот боковой большой ножки, а есть вот такое вот маленькое элегантное крепление. Осмолу выполнено чуть помассивнее и ощущается чуть покрепче. Плюс в каждом из закручиваемых элементов есть специальное отверстие, в которое вы также вставляете шестигранник и уже максимально крепко затягиваете для того, чтобы никуда ничего не убежало. Везде все прорезинено, сделано аккуратненько. У компании Уланзи смысл, в принципе, тот же самый. Единственное, он чуть-чуть еще поменьше и по ощущениям может держать меньший вес. Но здесь добавлен очень интересный элемент. Здесь сделана быстросъемная площадка. Вот такая вот маленькая, аккуратненькая, с v образным защелкой. Его можно также прикрутить снизу на монитор и быстренько снимать, ставить сюда обратно. Не всегда это, наверное, будет актуально для монитора, но вот такую штучку можно использовать, например, для света. Вы можете снять, убрать свет, поставить его куда-то э, в другое место, либо держать в руке, а потом, когда это вам надоест, поставить обратно на вашу камеру. Поэтому оба варианта очень важны и очень нужны, особенно если вам нужна вот такая компактность. Дальше. Разного рода гибкие руки. Вот такие вот Magic кармы от компании Small Rig. Они есть от разных компаний, но от SmallRig практически самое лучшее соотношение цена и качество. Они бывают вот такого маленького размера и вот такого размера побольше. Где их можно применить? Коротенький хорошо подойдет для того, чтобы вы могли вкрутиться в какое-либо отверстие в клетке и потом вкрутиться в монитор. Можете это сделать сбоку, сзади, сверху, снизу. Затем расслабляете и направляете монитор так, как вам нужно. Большой очень хорошо подойдет для крепления к разного рода стабилизатором, Например, где-то у вас там крепление на стабилизаторе есть, но оно не очень удобно расположено. Вы его туда прикручиваете и Magic кармом доводите в то место, куда вам нужно. Для мониторов потяжелее. Есть вот такие вот крепежи посерьезнее. Они покороче, конечно, но выдерживают довольно большой вес. То есть, в принципе, на такого рода крепеж можно не только монитор повесить, но и даже камеру можно повесить. Вот, очень хорошие крепкие крепежи. Такие же есть от компании SmallRick, но еще дороже, а это от компании Ulanzi. Вот такое вот большое количество вариантов. И есть один из моих любимых вариантов, это вот такой вот клэмп вместе с небольшой шаровой головой. Во-первых, эту шаровую голову можно открутить и использовать напрямую на клетку, либо вот сюда поставить, наподобие вот этого крепежа, но здесь вам каждый раз придется откручивать и наклонять шар, и потом фиксировать его. А вот этот клэмп вам позволит прикрутиться, например, к ножке штатива и поставить уже монитор. На тот случай, если у вас там, а, вы не хотите на, ставить сверху с камеры, хотите пониже. Например, камера у вас смотрит сверху вниз, а вы мониторчик опускаете чуть ниже по штативу, либо по стойке. И закрепляете ее вот так вот на любую трубу, либо другую поверхность. Очень удобно. На этом с крепежами, пожалуй, все. Давайте подключать мониторчик. Здесь у нас Fuji. XT20. Мы подключаемся к нему через micro HDMI, который у нас идет в комплекте. Короткий проводочек. Включаем камеру и включаем монитор. Хочу отметить очень большую и понятную кнопку включения, чего у большинства мониторов отсутствует просто как класс. Везде какая-то малюсенькая кнопочка, ты не знаешь на нее. Надо нажать один раз, либо ее надо нажать и подержать. На нее задействованы еще какие-либо другие функции. Непонятно, включен монитор, он просто разрядился или он выключен. То есть куча проблем, казалось бы, с такой простой вещью, как кнопка включения. И здесь все понятно. Большая кнопка, под ней, если включена зеленая часть, если он выключен, под ней красная часть. То есть цветовая маркировка надписями, большая удобная кнопка все понятно. Не нужно ничего выдумывать. Все предельно понятно. Четыре кнопки быстрые управления, быстрых клавиш. Вы можете на них задействовать одно из функциональных управлений. Дальше у нас кнопка выхода, кнопка меню и плюс-минус. Плюс-минус сделано здесь очень странно. То есть у нас идет выход, крайне слева кнопка, потом идет минус, потом меню, потом плюс. К этому расположению нужно привыкнуть, и в первое время вы будете вот постоянно вот так вот смотреть, тыкаться и попадать куда-то не туда. Благо, что при первом использовании вы, конечно, будете мучиться, но настроив этот монитор один раз под себя, скорее всего, вы потом уже в меню лезть особо никогда не будете. У вас будет все, что нужно, задействовано на быстрых клавишах, основные настройки будут выставлены, и вы будете просто монитор включать и пользоваться. Задержка сигнала у этого монитора со стандартным кабелем Совсем небольшая, буквально 1-2 кадра. Возможно, если поменять кабель на какой-то сверхбыстрый, сверхдорогой, задержка будет еще меньше, но в принципе даже и эта задержка не критичная, не особо ощущается. Напомню, что матрица здесь Full HD. На коробке вы можете увидеть название 4 k Что означает это название? Это означает, что этот монитор умеет воспринимать сигнал в 4К разрешении и нормально его ужимать и показывать на своей матрице. Потому что, когда мониторы были предыдущего поколения, были точно так же с Full HD матрицей, и появились первые камеры, которые умели выводить по HDMI 4K, и в эти мониторы заходил 4K сигнал, они его не понимали и показывали вам черный экран. Эти мониторы, в принципе, все современные мониторы уже понимают 4K сигнал, но, к сожалению, делают это только для 4K до 30 Гц. 50 и 60 Гц большинство мониторов понимать уже не могут. Частично это связано с ограничением самих мониторов, а частично с портами, которые они используют. Стандарт HDMI, как правило, заканчивается на разрешении 4К 30 Гц. Больше герцовки уже есть отдельные стандарты там HDMI, насколько я помню, то ли 2.2, то ли 2.3 и старше. Там уже большая пропускная способность и не все камеры и не все HDMI порты, а также и провода могут поддерживать это разрешение. Большинство проводов, которые вы сегодня можете встретить, они поддерживают максимум 4К 30 кадров. Отчасти именно поэтому, если вы сталкивались с проводами HDMI для э, рекордеров от компании Atomos, то вы видели эти запредельные цены по 7, по 9, по 12, по 15 тысяч за HDMI кабель и не понимали, откуда такие цены. А цены именно оттуда, что эти провода HDMI поддерживают очень высокий битрейт и позволяют вам передавать, не информацию на рекордер и записывать RAV в 4 к 60 кадров. Цена, к сожалению, именно поэтому. Если вы возьмете какой-то кабель попроще за 500 за 1000 рублей, то у вас рекордер записывать такой высокий битрейт не сможет. Кстати, про провода HDMI. Если вдруг ваш сломается, а с микро HDMI -ми такое бывает часто, они довольно мелкие, хрупкие, у них прямой длинный выход, они часто обо что-то задеваются и ломаются, от компании SmallRig недавно у нас появились HDMI-провода. Они потоньше, они помягче и они чуть покороче. Стоят 800 рублей, очень качественные, очень приятные в использовании. Можно сразу взять два, для того, чтобы всегда иметь один про запас, Потому что, к сожалению, рано или поздно микро-HDMI сломается. И лучше всего иметь с собой запасной. Кстати, про вот этот разъем питания для внешнего источника. В паре мест я слышал о том, что... Отсюда можно запитать вашу камеру через 5,5-мм джек и вставить пустышку в камеру. Но, к сожалению, в инструкциях я такого не нашел. И также есть частично миф, частично правда, поскольку полноценно это никто, насколько я знаю, не может показать и доказать. Но встречались случаи и рассказы, что ни в коем случае нельзя запитывать от одного и того же источника питания, и монитор и камеру которые между собой подсоединены через hdmi поскольку происходит короткое замыкание и в лучшем случае горят hdmi кабели либо hdmi порты в худшем случае горят камеры и мониторы недавно был случай к нам приходил постоянный клиент и у него при примерно похожей ситуации сгорел объектив то есть через объектив через контакты пошел какое-то слишком большое напряжение и там сгорела плата в итоге ремонт 7000 рублей Достоверно неизвестно, было ли это из-за того, что от одного аккумулятора V-mount запитывался и монитор, и камера, но, к сожалению, такое сочетание ситуаций есть, рассказы такие есть, поэтому, насколько это правдивая ситуация про можно ли питать отсюда камеру, я вам подтвердить, к сожалению, не могу, но если этот монитор так может, то это, к сожалению, полностью Висит на вас, будете ли вы рисковать, подключать камеру через пустышку от... и запитывать ее от монитора. Либо вы можете использовать это, если это реально работает, для каких-либо других источников. Например, отсюда вы сможете запитать свет, и тогда, в принципе, ничего не должно произойти. Но, опять же, достоверных данных о том, что это будет работать, я не нашел. Ну что ж, по функционалу монитора. Напомню, что мониторчик не самый яркий, и бывает, что мониторчик на вашей камере может быть даже ярче. Но что приятно, у этого монитора очень хорошая цветопередача. Так, например, с камерами Sony есть огромный геморрой, что их экранчики, к сожалению, врут. Например, вот первый экземпляр вот этого монитора, который продавался у нас в магазине, забрал человек, который снимает предметку в большом количестве на Sony A7R4. Представьте, камера, которая почти 50 мегапикселей. Человек снимает очень на серьезном уровне предметку. Он просто рассказывает, что он устал с собой возить ноутбук для того, чтобы проверять цвета прямо на съемке. Потому что мониторчик явно выдает слишком сильно много красного. Он приезжает, подключает этот мониторчик, смотрит уже отснятые кадры, которые он точно знает, что они там нормальные по балансу белого, и прям показывает, сравнивает. На мониторчике камеры все такое вот красноватое, а на этом мониторчике серый, практически идеально серый. Прямо из коробки, без дополнительных настроек. То есть, цветам этого монитора верить нужно. Давайте залезем в меню и посмотрим, что уже этот мониторчик может. На первом месте у нас идут разного рода гайдлайны. Мы можем с вами выставить разного рода ограничительные рамки, в зависимости от того, в каком э, мы хотим дальше работать э, в соотношении сторон. Так, например, большинство современных камер снимает 16 на 9, но, например, вы хотите более узкое, 2.35 к 1, для того, чтобы имитировать такую вот вытянутую киношную картинку, которая до этого получалась с аноморфотной оптики, вы хотите это имитировать в дальнейшем кадрировать ваше изображение, и эти гайдлайны помогают вам понимать во время съемки, что попадает в кадр, а что не попадает. Часто приходится снимать, например, для разных соцсетей, везде соотношение сторон тоже нужно разное, например, 3 к 4, и когда вы вертикально разворачиваете камеру, у вас опять же получается 16 на 9, и вам очень тяжело сориентироваться, а что попадает, а что потом обрежется и так далее. Вы точно так же можете выставить 4 к 3 и сразу видеть, что у вас получается. Также есть разного рода сетки, разделение на 3, по центру и так далее. В зависимости от того, какую композицию вам нужно выставить. Очень удобно. Дальше у нас идут базовые настройки этого экрана. Здесь есть яркость, контрастность дополнительная резкость, тинт, цветовая температура подсветки экрана. Но не путайте яркость экрана и его подсветку. Это совершенно разные показатели. Подсветка отвечает за то, насколько сильна подсветка у экрана, а яркость э, самого изображения это совершенно другое. Трогая ее, вы можете испортить, как выглядит ваша картинка и потом не понимать до конца, как она будет правильно выглядеть. Поэтому не перепутайте. Дальше, системные настройки у нас Идет выбор языка. Выбор у нас, к сожалению, небольшой. Это английский и китайский. Но, к счастью, на английском здесь все довольно понятно. Если, в принципе, работаете в монтажках на английском, меню на английском у вас в камере стоит, то проблем никаких не будет. Также здесь есть предустановленные, вы можете запоминать для например, разных пользователей либо для разных ситуаций настройки меню. То есть вы можете их назначить для User 1, User 2, User 3. Под разные ситуации вы можете сохранить какие-то кастомные настройки. Это очень-очень и удобно, если вы работаете с этим монитором не один, либо для разных ситуаций. Например, у вас для съемки вертикальных видео в соцсети у вас одни настройки могут быть, для съемок каких-то роликов другие настройки и по третью ситуацию третьи настройки. В этом плане очень удобно. Очень важное меню – это waveform source, то есть источник показания waveform. В этом мониторе есть waveform, и вы можете выбрать, вам waveform будет показывать по данным тому, уже с наложенным латом, либо без наложенного лата. Это крайне важно, и я бы рекомендовал здесь использовать v форму без наложенного лата. Поскольку так вы будете понимать, первоначальная картинка у вас где-то выбивается или нет. Потому что с наложенным латом уже может быть все что угодно, в зависимости от того, какой лат вы выбрали. А вот предыдущее вы можете понимать, сколько у вас еще реальной информации еще там есть. Дальше очень важное меню это показатели включить-выключить, показания вольтажа аккумулятора. Здесь он показывает вольтаж аккумулятора, а не вот символическую индикацию аккумулятора. К этому надо будет привыкнуть, понимать, какой вольтаж у заряженного аккумулятора, какой вольтаж у разряженного аккумулятора. И в зависимости от этого вы будете понимать, насколько еще ваш мониторчик проживет. Дальше. У нас есть возможность по-разному переворачивать наш экран. Мы можем сделать его зеркальным. Мы можем отключить автоповорот. Так, например, сейчас для меня мониторчик находится прямо, то есть я его понимаю вполне себе нормально потом переворачиваю в вашу сторону, и он автоматически переворачивает изображение. Для того, чтобы человек, который находится перед камерой, мог себя нормально видеть. Например, вы снимаете сами себя. Вы до этого стояли за камерой, выставляли ракурс, смотрели за освещением, затем перевернули, вошли в кадр, и вы видите уже себя. Можете себя спозиционировать и смотреть за своим движением, насколько оно правильное или неправильное. Очень удобно. По умолчанию это стоит в авто, но вы можете это отключить. Дальше одно из самых интересных меню – это меню с латами. Здесь есть предустановленные для большинства лог-форматов. И также вы можете сюда загрузить свои кастомные латы через порт USB. К сожалению, здесь нельзя использовать сразу два лата. Например, проявочные из э, э, лога, а потом использовать свой какой-то творческий. Поэтому для того, чтобы сделать одновременно и проявку, и добавить какой-то цветового грейдинга, вам для этого придется заранее совместить эти два лата в специализированных программах и уже одним единственным латом накладывать и смотреть его на мониторе. Ну и, пожалуй, самое главное меню – это наши функциональные кнопки, что мы можем на них назначить и какой функционал в целом здесь имеется. Здесь у меня стоит на первой кнопке включение-выключение гайдлайнов. Они иногда могут мешать, а иногда нужны для того, чтобы выставить композицию. На втором месте он стоит пикинг, включить-выключить пикинг, причем там есть интересные функции, чуть попозже посмотрим. На третьем месте false colors, для того, чтобы правильнее выставлять экспозицию. И на четвертом очень полезные и довольно мною любимые wave-формы. Здесь на них можно полистать, поставить разное, например, зуммирование пиксель к пикселю, включить-выключить луты и так далее. То есть весь функционал, который в этом мониторе есть, вы можете его переназначить на быстрые кнопки и использовать именно те, которые вам нужны. Ну и последним пунктом у нас идет проверка прошивки, какой, какая версия прошивки здесь стоит. И мы можем также перепрошить этот мониторчик точно так же через разъем USB. Но теперь давайте посмотрим на, пожалуй, самую лучшую функцию в этом мониторе. То есть мы с вами выставили какие-либо настройки в этом самом мониторе на быстрой кнопки. Мы можем их включать и выключать. Например, пикинг красненький, подсвечивает все на свете. Включаем, выключаем. но мы каждый из этого функционала можем более подробно настроить. Для этого мы просто с вами зажимаем кнопку этого функционала, и у нас открывается дополнительное меню, в котором мы можем с вами подстроить. Мы можем с вами, например, фокус-пикинг пикинг, выбрать цвет, который мы хотим. Белый, красный, черный, зеленый. Степень фокус-пикинга можно выбрать от 1 до 10. И режимы. Вот здесь вот начинается интересное, особенно для фокус-пикинга. Так, например, можно полностью отключить цвета и вы будете видеть только слегка объем черно-белый, а фокус пикинг будет очень ярко виден на его фоне, что добавляет очень интересный эффект и позволяет вам понимать то, что у вас в фокусе гораздо лучше. Это очень будет полезно при какой-либо съемки сильно движущихся объектов для того чтобы вам будет понятней вас не, будет, вас не будут отвлекать цвета от того что происходит в кадре и что в фокусе очень интересная функция точно так же для всех остальных например для false colors можно поменять настройки и точно так же можно поменять настройки для люмоскопа можно его увеличить размер можно его сдвинуть в любую из углов экрана и также сменить с люмой парад на RGB-парады ну что ж, друзья, вот на этом обзор и заканчивается. Обязательно пишите мне в комментариях, понравился ли вам вот такой вот не самый стандартный обзор монитора, поскольку я вам рассказал не только про сам монитор, про что вы, в принципе, можете посмотреть у всех остальных, либо почитать в инструкции, в обзорах и так далее, а рассказал еще вам про большое количество аксессуаров, которые могут вам понадобиться. И также небольшие подводные камни, с которыми вы можете также столкнуться, про которые мало кто расскажет. Вот такой вот мониторчик, обязательно напишите, пользуетесь ли вы таким, с какими проблемами вы встречались, нравится ли он вам или нет, напишите, хотели бы такой мониторчик себе, либо возможно есть какие-то более лучшие альтернативы, обязательно напишите нам, сообщите об этом в комментариях. Ну, а на этом у меня все, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши соцсети, в инстаграме мы каждый день выкладываем полезные сторис. приходите к нам в магазины, заглядывайте к нам на сайт, делайте там заказы, мы доставляем по всей России, а магазин у нас в Москве и в Питере. А я с вами прощаюсь, счастливо!